Я приветствую зрителей канала Форума Свободной России, в студии Дмитрий Селемончик, а в гостях у нас политолог Александр Кинев. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Выборы вроде бы не так уж и скоро, но мы видим, как власти начали подготовку. Это и недопуски, и посадка оппозиционных кандидатов, новые репрессивные законы, но это все на виду. А что будет происходить инструментально? Как будут добиваться победы нужных кандидатов вот в этом году? Так же, как всегда, абсолютно. то есть Мы абсолютно видим, что это компания на сушку явки. то есть Мы видим, как в регионах сейчас принимаются коронавирусные ограничения, которые носят совершенно очевидно предвыборный характер. То есть в первую очередь под удар попадают публичные акции, ну, как бы, естественно, касающиеся всевозможных организаций, которые власти не санкционированы. То есть, сама власть себе организует все, что угодно, любые фестивали в Липецке, в Санкт-Петербурге, где угодно, но провести встречу к кандидата с оказывается невозможно Так что делается все, чтобы все те технологии, которые предполагают личное общение, то есть это встречи, это митинги, это пикеты, это какие-то иные формы прямых контактов, были по сути дела невозможны. То есть компания будет проходить, скорее всего, в максимальном электронном формате, то есть это агитация с помощью соцсетей, с помощью каких-то там мессенджеров. Ну и плюс, понятно, почтовые ящики, насколько это доступно, возможно, и так далее. Ну, возможно, там какой-то обход жилого сектора, ну, понятно, что на него будут давить, пресекать там с помощью полиции, поскольку почти в каждом доме обязательно есть свои там местные, скажем так, назовем их активистов в кавычках, да, то есть люди, которые находятся над содержании органов власти, значит, там, там старше по домам, подъездам, их задача все, все, все это отслеживать. Ну, вот поэтому компания, на насколько явки, кстати, мы видим, между прочим, что даже вот очередная волна а, таких бюрократических инициатив по насильственной вакцинации даже вот по данным сома за неделю снизила на 4% прогнозную явку. Это говорит о том, что люди очень негативно реагируют на, на, на бюрократическое насилие и в протест выражается в первую очередь в, в, в нежелании участвовать в выборах. То есть в этом смысле а, у, нас, у нас избиратель он ведет себя очень нерационально. На самом деле лучший способ наказать это прийти. Вот. а избиратели считают, что а мы наслу не пойдем. Как раз вот это как раз власти это и нужно, то есть не приход, это лучший подарок. Ну, на самих выборах тоже будут с фальсификацией. А какие вот в этом году наиболее вероятны, на ваш взгляд? Да, такие же, как всегда. С точки зрения фальсификации много лет ничего не меняется. То есть здесь все абсолютно э, стабильно, предсказуемо, отлажено там, и так далее. Вот известная технология про три дня», она уже опробована в прошлом году. Ее результат, в принципе, известен. То есть на самом-то деле она радикально ничего не меняет. То есть мы видим, что явка все равно снижается. В прошлом году почти весь день, взирая на дня голосования, явка снизилась по сравнению с такими же выборами, пятилетней давности, то есть где-то там на 2, где-то на 3 процента. В основном три дня это не про фальсификацию, три дня в основном это про ужесточение контроля над голосующими, с тем, чтобы вот тех, кто голосует по приказу, работники разных предприятий, организаций, чтобы их размазали вот на эти три дня и создать иллюзию некой управляемости и подконтрольности психологического давления. Где фальсифицировали, там и так фальсифицировали, где было честно, так и так честно. То есть в этом смысле география с точки зрения фальсификации, она устойчивая, она, она зависит от и истории, от культуры, от состава населения а, конкретных регионов. Скажем, если привыкли в Сибири голосовать более менее честно, то там просто в таком количестве людей просто не заставишь фальсифицировать. А член комиссии не сможет, вопреки всем остальным, это сделать. То есть, есть масса случайных людей, которые в комиссиях работают вполне себе честно, там просто подрабатывают какие-то денежки. Например, вот моя собственная мама, там, я живу на севере, родился на севере. Моя мама рядовой член участковой комиссии. Она вот на член этой комиссии не потому, что кто-то приказал, а потому что для она пенсионерка это какие-никакие деньги. Такие в комиссии очень много, поверьте мне. Мы говорим э, о в том, в том числе и о ну, возможной конкуренции на выборах, но, ну, как, мы, как мы уже в самом начале сказали, практически никого не осталось. А можно ли сказать, что хоть осталась хоть какая-то оппозиция? Первое, Конечно. что Приходит. Все, все, что, все, что не единая Россия, это оппозиция. давайте Здесь, ну, я не, здесь не надо быть максималистами. Вот, мы не принца на белом коне ищем, принца, они бывают в сказках. В жизни это всегда прагматичное э, решение, когда вы выбираете лучшее из возможного. А, гла, все, что можно сделать на этих выборах, это сделать власти больно. Да, создать максимум дискомфорта. Проголосовать э, за кандидатов, которые не согласованы, да, которые нарушают какие-то собственные внутренние, внутренние э, предварительные установки. Они могут быть разными. То есть могу сказать, что в вот списке кандидатов ну, от основных партий известны. Еще несколько съездов пройдет, и тогда будет полная картина. Но в целом на 80% примерный расклад уже понятен. И на мой взгляд совершенно очевидно, что ряд округов она заранее сдает. То есть, есть регионы, по которым власть торгуется, системная оппозиция, видимо, в расчете, чтобы та вела себя не настолько, скажем так, рьяно, чтобы не настолько ее била. Вот, и, там, например, мы видим, там в Самарской области есть элементы такой расторгов. Мы видим элементы в Новосибирской области, такие, такие, там в Иркутской. Вот. Но есть регионы, где конкуренция будет в округах довольно жесткой, как, например, в Москве. Вот в Москве, скажем, коммунисты вполне себе составили довольно самостоятельный список по округам. Вот поэтому я думаю, что выбор есть всегда. То есть, даже когда у вас всего два кандидата, у вас все равно выбор есть. Но я как раз хотел спросить про яблоко, которое в первую очередь приходит в голову, когда мы говорим о оппозиции. После того, как у них изменилось их отношение, после того, как после заявления Евлинского, после того, как Яшну не допустили, они все-таки еще являются такой достаточно оппозиционной на ваш взгляд партией, или они уже встроились в эту игру системную? Все системные партии находятся в абсолютно одинаковом положении. Яблоко в этом смысле ничем не отличается от КПРФ. Они все абсолютно одинаково занимаются согласованием своих кандидатов. Причем, на мой взгляд, партии, которые представлены в Госдуме, могут даже больше себе позволить, поскольку у них есть больше, скажем, карт, которыми они могут играть, и Бог дастит себя более жестко, знает, что за ними стоит гораздо большее количество избирателей. В этом смысле их сильно в угол не загонишь. А яблоко оно в гораздо более уязвимом положении, поскольку их на них очень легко видеть деньгами. У них нет госфинансирования. У них очень легко было давить административно. И история показывает, что «Яблоко» очень легко сдавало своих кандидатов. Вспомните выборы Московской городской думы, скажем, 2014 -го года, когда в итоге ну, почти никого не выдвинуло из тех, кого собиралось, да, и вспоминая иные, иные региональные муниципальные компании. Это делается очень легко. Или, скажем, буквально, что ходить в прошлый год, в Новосибирскую область. Стоило «Новосибирской организации «Яблоко» войти в коалицию «Новосибирск-2020», организацию просто распустили. Поэтому Яблоко ведет себя очень, скажем так, вполне себе э, в собственных интересах, когда надо, оно с властью всегда способно договориться, но ну, в, в, в какие-то моменты, где понимают, что все-таки бонус от сотрудничества с оппозицией но и, иной выше, да, мы готовы иногда. Ну, каких кандидатов, таких кандидатов, которые более-менее безопасны, брать. Но, кстати, могу сказать, что вот ну пока списка съезда яблоко не было и полного списка еще нет, по Москве есть довольно приличные кандидаты. В первую очередь, конечно, Марина Литвиновича и Лев Шлосберг. Я бы отметил двух кандидатов по Москве. Но надо сказать, что я думаю, что согласование обоих кандидатов связано с тем, что, скорее всего, власть предполагает, что им в этих округах не победить. Просто потому, что у Марины Литвинович очень сильный конкурент Галина Хованская. Поэтому мне кажется, что власть уверена, что Хованская победит. Вот по, по, по этой причине, значит, оно, скорее всего, готово зарегистрировать Литвинович, не, рискует, ну, как бы не сильно рискует, тем более Хованская, формально не кандидат Единой России, на отчетность это не повлияет. Вот. Ну и Шлоцберг в Овринском округе, это север Москвы, это Московская окраина. В общем, тоже это, это не интеллигентский округ, это не округ, где там живут студенты, научные работники и так далее. Поэтому я думаю, что они в этих округах, видимо, считают себя комфортными. И при этом мы, мы видим, как насколько слабого кандидата, который многократно проигрывал, и которого не знают москвичи, там выдвигает яблоко, скажем, в Тушинском округе, который много лет системно значит, окучивал Дмитрия Гудков. Казалось бы, в этот округ надо сильного кандидата, а нет, и там его нет. А вы говорили про разные формы протестного голосования. Вот команда Навального продолжает агитировать за умное голосование. Ну и приводит к аргументу, что это последний способ борьбы, который остался. А как вы относитесь к этой инициативе и какие у нее реальные шансы повлиять на эти выборы? Я всегда агитировал за подобную форму голосования. Умное голосование это просто как бы ну, не некий бренд, который как бы это на навесили, это некая новая упаковка стадо технологии. Это технология, которая всегда является наилучшим в любых авторитарных режимах, когда вы сконцентрируете ваши голоса на ком-то одном. Потому что у кандидата власти в каждом округе один. И, он будет, и голоса за административные будут консолидированы. А оппозиционных, оппозиционных кандидатов много. Если, скажем, делать по принципу за кого угодно, ну тогда, скажем, один оппонент проголосует за одного варианта вариант кандидата, второй оппонент за второго, голоса рассыпется, и у кандидатов 20-й побеждает. Единственный способ опрокидывать – это из всех остальных выбирать кого-то одного не по принципу того, что он самый симпатичный, а по принципу того, что у него просто больше шансов. Голосовать за него и таким образом наносить максимальный ущерб. В этом и смысл технологийного голосования. Да, то есть найти самого сильного из остальных и на нем сконцентрировать все свои усилия. Разница только в том, что умное голосование как бы включает вот эту процедуру штаб-навального как медиатора, что типа, вот он себе присваивает право определить, значит, за кого голосовать. И мы, и мы видели, что тоже, там тоже бывали сбои. Ну, Самый известный сбой ⁇ это 30-й округ Москвы, где умное голосование поддержало э, кандидата Жуковского от КПРФ, а он занял только третье место э, и Роману Юниману, за которого не захотели поддерживать сторонники Навального, ему не хватило всего, всего 84 голоса. Совершенно понятно, что если бы там еще плюс добавили голосового голосования, он бы победил с разгромным перевесом в этом округе. Так что там тоже, видимо, были какие-то свои личные там, отношения с кандидатом Жуковским, которые не позволили значит, принять это решение. Поэтому понятно, что список омного голосования будет. Я так понимаю, что будут какие-то иные попытки создавать свои рекомендации от разных активистов, парки, там. Ну, на восьмом случае, я знаю, что вот на меня выходит некоторые общественные структуры там, с, призывом, с предложением поучаствовать скажем, вот, в составлении таких списков ближе к голосования. Но мне кажется, что, конечно, чем списков таких меньше, тем лучше. Потому что, когда мы будем распылять рекомендации, это работает в целом против нас. Это работает на власть, наоборот. Я год назад слушал ваши лекции, и вы приводили примеры успешной борьбы на выборах вот даже при высоком уровне фальсификации, в совершенно не демократических системах. А вот кроме умного голосования сейчас в России в 2021 году есть ли какие-то а, не знаю, механизмы, техники для того, чтобы реально успешно конкурировать, что-то делать? Или, может быть, действительно некоторые вот наши спикеры говорят, что выборы можно смело отменять и уже ничего не делать. Ну, ну, это говорят те люди, которые много лет говорят одно и то же. Вот Я, я честно говоря, ни от одного из них никогда не слышал, ни от какой-то другой стратегии, кроме как ничего не делать. Они сидят и, и много лет предлагают ничего не делать. Ну и что тогда? А смысл какой? А что вообще вы тогда вообще выступаете? Тогда вам выступать уже не надо. Поэтому, мне кажется, надо быть последовательными. Если вы ничего не хотите, так, собственно говоря, зачем тогда? И время тратить. Вот. Умное голосование в данном, в данном случае, или, а на самом деле, про, назовем по-другому, да голосование от противного – это единственная технология, которая в данном случае существует. Но ничего другого нет, понимаете? То есть, если у вас мало ресурсов, а у нас мало ресурсов, то распылять ее бессмысленно. Не, не, не смысла, скажем, вкладываться по чуть-чуть, да, значит, там не будет никакой, никакой отдачи. Лучше вложить эти ресурсы, которые есть, там, где эффект будет максимальным. Это, абсолютно это, мне кажется, абсолютно нормальная, прагматичная позиция любого человека в любой сфере, скажем. Ну, представьте, считайте, что вы студент. Да, вот, и у вас один шанс куда-то поступить. И вам надо готовиться. Да? Вы будете готовиться к трем экзаменам в три разных вуза, и все-таки вы выберете один и будете готовиться туда ну, по-человечески. Поэтому они, они, главное не, как бы не, что называется, не впадать в депрессию. Нам всем очень сложно, нам всем это тяжело. Но выбор есть всегда подчеркиваю. То есть, помните, 2019 год, мы сняли же вообще всех. Да? Мы шли на выборы, имея на руках бюллетени, где были кандидаты, для которых для большинства были никому не А сейчас, там, прошло два года, и многие из них стали новыми, новыми звездами политики. Будет ровно то же самое, поверьте мне. Внутри списка КПРФ на, тут, тут, на той же самой довольно много ярких людей. Даже у справедливой России, хотя у них чудовищный список. У них там Прилепин, Николай Стариков, значит там Сергей Михеев. У них там, у них там ну в общем, там верхняя часть списка, такой, такое ощущение, что там пациенты сумасшедшего дома собрались. Но на, на, на региональном уровне, вот у нас буквально вот уже сегодня можно, желающие могут зайти на сайт либеральной миссии и прочитать наш доклад про состав региональных организаций Справедливой России вы увидите, что на региональном уровне ничего не поменялось. вот У них, них регионов остались почти те же самые. У них в некоторых регионах даже бывшие либералы баллотируются. Например, например в Калининграде Соломон Гинз был бывший член СПС. То есть в этом смысле вот это парадокс. Это российская такая так система устроена. Можно быть абсолютным отморозком с точки зрения федерального и партии, но в регионе ее печати могут пользоваться абсолютно приличные люди. Так бывает. Спасибо большое. Тогда мы с вами прощаемся и прощаемся с нашими зрителями. Спасибо большое, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и до встречи в следующих эфирах. Всего доброго.